Добрый день! С вами Лариса Архипенко, интернет-проект Faberlic Project. Сегодня я расскажу, как оформить заказ Faberlic. Для того, чтобы оформить заказ, вы заходите на сайт faberlic.com по своему регистрационному номеру и паролю. Можно зайти либо в середине заполнить свой регистрационный номер и пароль, либо вверху. Мы попадаем в свой личный кабинет. Заказ можно оформить несколькими способами. Можно оформить заказ через интернет-магазин, через продуктовые линейки. Можно оформить заказ по артикулу. Или можно оформить заказ через флеш-каталог. Сегодня я покажу, как оформить заказ через флеш-каталог. Вот мы открыли каталоги. У нас открылись. И вот каталог Значит, идет с одной стороны у нас вот такая вот очень красивая обложка каталога это тот же самый каталог с обратной стороны, вот здесь школьная форма и выложен уже следующий каталог номер 12 заходим во флеш каталог сейчас немножко подгрузится программа уберу звук и мы видим, что у нас сразу же пошла продукция и, например, я хочу, меня заинтересовала помада. Для того, чтобы ее рассмотреть более крупно, можно, естественно, мы делаем два щелчка на страницу. Страничка у нас увеличивается, и мы вверху видим, у нас вышла фотография помады и «Купить». Нажимаем на слово «Купить», и выходит вся помада со всеми оттенками возможными. Вот эти все стрелочки, они кликабельны, мы все смотрим, выбираем. Например, я выбираю вот такой тон. розовая невесомость. Добавляю в корзину. Здесь идут различные бонусы при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Очень важный момент, что в основной заказ мы такие позиции не ставим. Такие позиции ставятся у нас в акциях каталога. Вот это все идут бонусы за покупки. Если у нас идут две позиции со скидкой 50 неважно, то есть парфюм, то, э, декоративная косметика, значит это мы ставим в основной заказ. Например, мы ставим воду Буртужур, сразу же мы ставим две штуки, мы ставим в заказ. Допустим, вы все выбрали, вот у нас уже, обратите внимание, вот наша корзина, да, со всеми фотографиями, с надписями, что мы выбрали, с количеством. Так, воды у меня почему-то получилось 4, это легко исправить на 2. И мы продолжаем оформление заказа. Вот мы попадаем в промо-акции. Промо-акции нам предлагают каталоги со скидками, я их уже купила. А следующие каталоги тоже купили, купила. И вот у нас идут а, бонусы за покупку. Бонусы за покупку это, например, вот меня интересует зубная паста. Да? Я уже ее и поставила. Мы здесь ее ставим. А, меня интересует оттеночный бальзам. Я им пользуюсь. Он очень хороший и на лето, и на зиму и вообще на любое время года. А, тон нежно-розовый я беру и нажимаю кнопку выбрать обратите пожалуйста внимание когда вы выбираете по акциям каталога и вообще по любым акциям дальше идут например акция faberlic club такая программа faberlic club мы можем выбрать подарки за свои предыдущие заказы подарки очень хорошие из каталога faberlic Ну, там и косметика и парфюмерия и товары для дома и вплоть до сумок флоранж которые в общем то в каталоге стоит 8000 рублей но мы сейчас на этом не будем останавливаться а пойдем дальше мы вот это все выбираем, когда в акциях. Обязательно, пожалуйста, нажмите кнопочку «Применить изменения», потому что без нее акции не сработают в заказе. Так, вот нам значит, программа пишет, что появились новые возможности. Можно еще взять несколько бальзамов, зубную, зубную пасту. И мы заказ вот, есть, просматриваем, да, пасты встали по акции, видите, по 79 рублей, парфюмерные воды встали по акции, оттеночный бальзам, встал виртуальный купон, скидка 50% в компании 11-12 на парфюмерию. И мы продолжаем оформление заказа. Вот он уже почти оформлен, нам осталось нажать только кнопочку о том, что заказ наш утвержден. Предлагает компания, компания и программа все-таки напоминает, чтобы я выбрала что-то по Faberlic клуб какие-то подарочки себе, но я сейчас выбирать не буду, потому что я хочу подкопить, чтобы взять более что-то такое прямо хорошенькое очень. И я продолжаю оформление заказа. Эти баллы никуда не пропадут, если делать хотя бы небольшой заказ каждый каталог. Это накопительная программа. Продолжаю оформление заказа и утверждаю заказ. Вот выходит уведомление, что мой заказ утвержден еще раз написана сумма заказа вес и агентский пункт куда я оформила заказ если я хочу все-таки посмотреть мой заказ еще я захожу в личный каб... навожу на личный кабинет мне выходят все подразделы да, очень важно и мои заказы здесь можно выбирать какие-то заказы допустим да не в в текущей компании, в предыдущей компании номер 10, выставлять даты и так далее. Мы нажимаем «Применить фильтры». И вот он, наш заказ. Я нажимаю на номер заказа, и выходит опять весь заказ. Если заказ пока готов к сборке, если он не собирается, то я могу его разутвердить, нажать кнопку разутвердить. Появляется кнопка «Редактировать заказ». Могу я что-то убавить, что-то добавить, потому что бывает позвонят, скажут, «Ты знаешь, мне надо вот это срочно». И, конечно же, я добавляю, и заказ снова утверждает так, как мы говорили ранее. А, ну, на этом все. Если э, мое видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Архипенко. До новых встреч!